И пока мы не начали снимать ролик, смотрите, что у меня есть. Сейчас будет что-то интересное. Друзья, всем привет! Я в маске не из-за того, что сейчас коронавирус, а из-за того, что у нас новый ролик из грязи в князе. Недавно мы узнали, что у нас пробила прокладка ГБЦ. Мы устранили эту проблему, обошлась нам работа и сама прокладка в 5 тысяч рублей. И хочу напомнить о том, что у нас осталось 15 тысяч рублей в бюджет, который мы должны восстановить этот автомобиль. В этом ролике мы реанимируем Kia Rio, полирнем фары двумя разными способами и зальем компрессию в двигатель. Итак, это средство компрессии, оно создано для того, чтобы восстановить СПГ без разбора ДВС. Чтобы им воспользоваться, нам нужен шприц на 20 миллилитров и будем вводить в камеру сгорания. Итак, замерим разгон до применения средства компрессии. Работает ровно и приемисто. Автомобиль не троит. А сейчас выкручиваем свечи и вливаем в каждый цилиндр средство по 20 мл. Наполняем шприц и заливаем в каждый цилиндр. А теперь ждем 30 минут, потом закручиваем свечи, а пока мы ждем, полирнем фары. Так, чем же отполировать фары? У меня есть для этого два средства. Это зубная паста и средство для полировки автомобиля. Сейчас я вам все наглядно покажу. Как же это должно выглядеть? Левую сторону мы полируем пастой, а правую средством для полировки кузова. Наглядно видно, как появляется царапины. Итак, наносим пасту на тряпочку. Исполировываем круговыми движениями. Итак, что мы видим? Паста убирает только мелкие царапины по лаку. Крупные царапины ей не под силу. Итак, способ номер два. Это полироль для кузова автомобиля. наносим на правую сторону автомобиля, также тщательно втираем. Второй способ показал себя абсолютно так же, как и первый. А если нет разницы, то зачем платить больше? Наносим на фару пасту и также круговыми движениями полируем ее. Кузов мы не забросили и начали мы наш ремонт с капота. Фары мы полирнули, эффект потрясающий. А сейчас мы поедем смотреть, как же сработало средство для компрессии. Итак, друзья, мотор прогретый, сейчас мы едем после применения жидкости. Если хотите, нет, но такое ощущение, как будто мотор стал чувствовать себя бодрее. И пришло время снять всю лишнюю требуху, которая висит на зеркале. Мы не будем это ни в коем случае выкидывать, уберем это аккуратненько в бардачок. Ну все, так намного лучше. Итак, друзья, эта серия подходит к концу. Мы отполировали фары, отрихтовали капот и взбодрили мотор. В следующей серии мы подготовим кузов к покраске. Вы оставайтесь с нами, продолжайте смотреть наши ролики. Обязательно комментируйте и ставьте лайки. Пока!